Задач всегда меньше, чем писем в почте. Ну а задач, которыми занимаетесь лично вы или которые под вашим контролем, и того меньше. В почте этого не видно. А у нас не только видно, но и задачи также сразу и автоматически, в зависимости от вашей роли в них, распределяются по своим доскам. И для этого ничего не надо настраивать. Сейчас вы находитесь на доске с задачами, которые надо делать вам самому. На следующей доске, делегированных, это задачи, которые вы поручили другим. Как вы видите, в каждой из досок существуют статусы задач. И вы видите сразу задачи, распределенные по колонкам. Колонка в очереди, колонка срочные, задачи, взятые в работу и завершенные. И, наконец, это доска обозреваемая. Это задачи, которыми занимаются остальные. Как вы видите, все очень просто и интуитивно. А сейчас давайте вернемся к письмам, которые мы превратили в задачи в нашей доске. Все они закреплены пока что за вами. И вы являетесь их исполнителем. Но в жизни часть работы всегда поручается кому-то другому. И у нас вы также можете это сделать. Для этого просто нужно сменить исполнителя. Таким образом, вот я изменяю исполнителя у этой задачи и выбираю, например, там Андрея. Либо, если этот исполнитель не является членом команды, то я просто вписываю его email сюда. Таким образом, вы можете работать, не задумываясь над тем, используя ваш контрагент или партнер Синклаут или нет, тем самым не заставляя его менять свои привычки либо инструменты. Сейчас, после того, как я сохраню, эта задача улетучится в доску обозреваемой. Почему это так произошло? Вот она. Потому что э, я был исполнителем, а теперь стал исполнительным Джо Марко, а я стал обозревателем. Теперь я контролирую эту задачу на доске обозреваемой. Задачи могут попадать на доску или на доски двумя способами. Либо из почты, как мы только что это сделали, или быть созданы вами или другими людьми, прямо из системы. Вот таким образом. И тут можно выбрать исполнителя, заполнить заголовок. Встреча. Можно тут и файлы прикрепить, и сроки проставить, ну например Вот, и дальше сохранить В этот момент времени В этот момент времени задача улетучилась с делегированную доску Потому что я ее создал на внешнего человека